Всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, это прохождение достижения за шамана Вуду, проворни и демона, убить помощника его после первой телепортации за один ход, короче. Достижение очень сложное, ребята, я взял с собой кота, полного атаки, с бронебольностью, с робоципом, потому что это очень важно, по другому достижение не проходится никак. Ну что ж, начнем проходить, помолясь. Мы... Чё делаем ждем 8 ходов для того чтобы открылся вызов подкрепления можно использовать марш зомби ребята но марш зомби у меня один поэтому я решил сэкономить его честно я заебался проходить это достижение уже потому что у меня просто убивает в конце я достижение то могу выполнить но у меня просто добивает на урон потом Я решил то, что я не буду сейчас... Вот у меня тут два достижения запроса осталось пройти. То есть на десерт убить сама, она буду последним. И добить помощника после его телепортации в тот же ход. Ну, я, короче, одну выполню, а потом другое сразу же. А, так. Что делать, ребята, сейчас будем? А, ну, что мы делаем? Мы сейчас просто рушим пиксели вот эти вот, ребята. Нет, даже я не буду рушить, ничего, я ставлю барьер для того, чтобы никуда не выходил, а то эта шлюха так может уйти далеко. Так, я остался под уроном, пизда там просто, ребята, он мне может столько снять хп, что пиздец, у меня же очень мало брони, ребята, у меня 8 брони всего. Он мне может снайпой 250 хп снять, мне так кажется, поверьте мне, он может... Ну хоть этот, поэтому мне более-менее так везет. Сейчас он будет бить стреляшкой, наверное, да? Ну, да, 19 хп он снял. А снайпер его снял больше мне. Ну ладно, не суть. Короче, мы отсизываемся вот здесь, как внизу, ребята. Я буду внизу сидеть, потому что я заебался там уже по урону оставаться. Терпим где-то 8 ходов, ребята. Пиксель остались, ну похуй. Надеюсь, атомка в них не, не попадет. Потому что бывает такое, что штатлинга попадает в эти пиксели. Так, ждем. О, вот этот симон Будут там остался. В принципе, нормально там остался. Кстати, будем бить именно этого демона, потому что у него меньше всего брони и меньше всего здоровья, ребята. У этих чуть больше здоровья и больше брони. Ни в коем случае фриз не тратим, ребята, потому что фриз в конце нужен Пропускаем ход еще. Нам очень много еще ждать, ребята. По сути, только ждать нужно и все. Так, вот уже пора отсюда съебываться, ребят. Надеюсь, этот шманд буду упадет вниз, как бы и там мизун как бы ничего не сделает мне уже. Все, я пойду вверх тогда уже. Так, ну что? Нет, пока что я немножко не пойду вверх, я пойду чуть вбок сюда. выгоднее всего в бок пойти ребята потому что сверху они могут меня совронить еще перчи я их пока что не хочу тратить ребята может он вниз упадет я хочу чтобы он вниз ушел туда нам еще ждать ходов, ходов 3 где-то 3-4 хода еще зайти это надо для того чтобы уже вызвать марш зомби нет не марш вызов подкрепления Uh -huh. марш у меня один, к сожалению так бы я марш использовал, мне вызов жалко тратить. ну ладно, что поделать так, он бьет снайперка меня какой-то лох, по сути так, ну, еще два хода шокер и еще раз шокер потом вызов подкрепления идет нет, сейчас я уже улетаю наверх, ребята для, для того чтобы там забуриться немножко и потом уже вызываем вызов этот ход последний нужно самому потратить если останусь тут короче то я не смогу потом нормально вызвать вызов и самому никуда будет съеваться поэтому я иду наверх беру ранец на и бурюсь немножко вниз и через ход мы вызываем вызов ребята Тут пока что я более менее в безопасности такой, так скажем. Ну вот сюда тут я сделаю тоннельчик небольшой. Может быть даже пройду достижение вот это вот еще на десерт. Сама она буду последним. Ну, в принципе, можно пройти, ребята. А, так, я, может быть, даже балку поставлю сейчас. Да, балку поставлю. Даже две поставлю балки. Ну Да, вот так одну поставлю балочку. И еще одну поставлю вот так. Для того, чтобы прятаться, ребята. Ну и вызываю вызов. Так, нормально. Вызвал, короче, сейчас сходит вызов подкрепления. Я с помощью этого вызова, ребята, уронил кота. Для того, чтобы сделать максимальную атаку ему. Терминатор отдали. В принципе, плохо, кого дают тут. Мне давали еще блять бывало полного атакера но терминатор тоже заебись атакер тоже полный все терминатор тоже заебись подходит и с помощью этого терминатора я урону кота на да, пока что фриз не пьем плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 еще чуть-чуть этого дебила Вот, вниз вниз пожалуйста его не получилось, ребята, вниз скинуть, ну похуй Надеюсь, он много чего не сделает мне. Чем он будет, блядь, так может зауронить, что пиздец Ну не уронь Он гандон, а, блядь, зауронил, сука Ну ладно Даже я, буду скинуть вниз куда-то, блядь Чтоб он ушел вниз, блядь, это заебал бы там стоять Меня уронит, блядь, пидарасина Так, ну что, самое время поставить атомку И выпить фрис, ребята и выпить фрис самое самое время мы ну, еще наверх сливать немножко вот так вот и пьем а атомка надеюсь не попадет в пиксель в этот потому что она может в пиксель попасть и все в этот. тут такой пиксель есть ну пиздец будет тогда потому что у меня один, один вызов остался так посмотрим ну, как она полетит ребята я не знаю как она полетит сложно очень угадать она полетит очень боюсь то что пикселя не разрушил. это очень просто боюсь, ребята. надеюсь сейчас посмотрим фу блять а вот это на самом деле очень плохо я себе немного хп столь сделал Ой, атаки 300 хп я сниму я в этом просто не уверен ребята сниму будем пробовать нам делать нечего давай да снял пробор не демона я а выполнил достижение осталось победить этого босса блять. ну что ж ребята победим этого босса мы главное чтобы нам выжить сразу же Иду бить этих демонов младших. Потому что я хочу так, два достижения пройти. У меня у меня полный еще перс, как бы. Так я затравлю их, наверное, да. Я затравлю. Вот этот шаман вуду, он их, как бы еще регенит, поэтому Можно, в принципе, с кувалду ударить, чем угодно. Можно пить их, ребята сейчас затравлю их так, затравили так, они по карте перемещаются, в принципе босс их как-то регенит на поле стоит, поэтому вот хер тебе, они а в урон я отвечаю, не зауронит меня никак я сказал, не зауронит ребята, так хм. да не зауронит я не верю Ах ты, гандон! Как он против поля попадает, ребята? Вы видите это? Я так не умею попадать против поля, блядь. Сука. Придется рано строчить. Ах ты, гандонина, блядь. Ебливая, блядь. Опа! Опа! Охуенно, я его даже топил, блядь. Я в шоке, я даже топил его. Так он сейчас ходит, сука, он около... А, он же телепортируется. Вот. Вот красавчик, блядь. Может не зауронит никак? Коктейль молотого. ну... Хм, лох. Лох по жизни, блядь. Младший демон, сука. Так, ну что, с кувалдой обработать его, в принципе, можно пойти. А шамана буду, как я буду молиться, я не знаю даже, ребята. Потому что он меня... тут вот так обработает эта шлюха. Что пиздец. Ой, блядь, надо было с кувалдой бить. Дурак, блядь. Дурачок я, блядь, ребята, дурачок. Ну, кувалду, ладно, пригодим. Это, на Шиману буду оставим Одну Сука, он блок кидает Блок это не страшно Нахуй я, блядь Мне кажется, не пройду, ребята Трудные, трудные достижения, очень трудные Очень сложно проходить его Мне кажется, что не пройду. Мне что-то кажется так вообще просто. Я уже просто не знаю, что тут делать. Он регенит 50 хп, блять. Я ему снашу очень мало, блядь. Просто пиздец. у меня нечем даже отрегениться. Было бы у меня хотя бы хоть какой-то реген. Ну 107 хп я снял ему. Ухожу ну, вниз немножко, блять, но я не знаю, блять. меня за уронит, на? Да? Гандон, блять, ебаный, сука. Ребята, блять, я не могу. Я потратился сильно, блять. Два марша уже тратил. Два вызова, сука, блять. Попадает, блять. Прикиньте, попадает. Даже тут попадает, прикиньте. Надо было вниз спускаться. Вот, блять. нету блять теперь ну хотя шамана вода я могу утопить ребята я могу утопить мне главное убить этого демона младшего шамана буду Вуда... хрен с ним я фугу поднял пущу в принципе и все Ну надеюсь тут и безопасности как бы я надеюсь по крайней мере Вроде да. О, вот это хорошо, то сход сливает У меня снайпа еще есть, как бы, да. Так. Немножко осталось, ребята. Немножко добить его осталось. Появился он в удачном месте, так мы так скажем. Как бы мне его ебануть. Чем, блядь? Снайпой. У меня снайпа еще одна есть. Бариками, бариками, бариками чуть надо зауронить. Явцой. Опа. И овцой какой. У меня летающий обычный баран есть. Ну, блядь. Сейчас отрегенет, сука. У меня еще снайперка есть. Может, не убьет. Да не убьет, у меня хп много, блядь, ребята еще. У меня еще много хп. Гандон ебаный, блядь, ребята, блядь. Сука, блядь, я волнуюсь, потому что у меня очень мало хп. бля сейчас меня добьет этот шаман вуду блять нет пожалуйста не добивай умоляю фу блять я выжил так ну что ж нужно как-то утопить этого блять дауна блять как мне это сделать ребята как мне это блять делать потому что один ход и, все, и пиздец мне будет у меня в принципе все есть утопление то есть это фугасочка идет сюда блять но ну, а сам я не я не знаю блядь, ребята блять я не знаю реально пацаны мне кажется что не пройду мне что-то подсказывает что блядь, что мне добьет просто у меня же полный этот пожалуйста не трогай меня фух пока что мы живем дальше дальше мы берем на ложку все мины короче и башну вниз надо утопить его ребят надо его утопить если утоплю его сейчас то все я пройду а -а -а. Минка встала заебись. Я ухожу специально сейчас еще далеко, ребята, чтобы у меня не бил ничем. У меня три минки, да, было? А у меня вообще наложка ну, есть, блядь, или нету? У меня ну, ложка-то есть. Так, я тут стою, ребят. Надеюсь, тут безопасно, как бы. Опа! Заебись, я его даже не добил. Блять, пацаны. Я его даже не могу добить. Вот скот, а? Убейся нахуй. М -м -м, как мне его сейчас добить? Шерекенами снизу, блять. А, блять, я боюсь, ребята. шерикенами то с вертолетом. Значит, тут остаюсь где-то, да? Тут вроде безопасно. Вертолет. Фу, блядь. Блядь. Сука, жавы, сестры кондом, блять, ебаный, а? <смех> вот за живучий, блядь. Ну, не убьет, вроде бы, да? Да не убьет. Все, прошел. Иди вниз, все, водичку топись, блядь. О, ребята, сложно. Очень сложно. Кто будет проходить, блять, ребята, запаситесь нервами железными просто. Сейчас тут скриншот сделаю еще один. Ну вот. Настиженица. Получили рубин, там еще какой-то самое главное, шапочку, которая мне, по сути, даже не нужна, блядь. Ну что ж, прошел, ёпта. Дальше у нас еще труднее достижение, а за этого босса есть. И за этого вообще, за боссов есть. Вот это вот, Проворний. Нет, проворный демон прошли. Следующее достижение прикованное, оно еще, еще труднее, чем за шамана буду, поэтому я пройду его даже не скоро, ребята, потому что... Нужно два соклана со щитом как там, греймастера, по-моему, да? И еще такой ярче нужно, ребята, поэтому это достижение будет следующее на очереди мое. Я пройду его ребята. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.